игра будет сложной, потому что, во-первых, Гродно всегда отличалась такими качествами. Команда играет очень компактно, ребята так, как сказать, это такие боевые, вот. Практически на ту игру, которая была, на эту игру и рассчитывали. Задача была больше вскрывать фланги, быстрее играть на флангах, больше дострелять мяч штрафную. Что по центру пройти было практически нереально, очень большая компактность. Ну, доволен, что сыграли на ноль, практически ничего не позволили сопернику создать, вот. ну, и свой момент использовали. Ваши вопросы, Алексей? Пеш, пожалуйста, чуть-чуть громче, хорошо? Алексей Тарар за «Столица». Выпуская Горопевшика, какое напутствие вы ему давали, и насколько это напутствие сыграло роль в голе? Ну, выпуская Горопевшика, я уже увидел, что... Карла в первом тайме очень много, как бы, было много движения. Вот. Мне надо было левый флаг немножко тоже усилить, добавить свежести. Поэтому я Сухоцкого поднял выше. Вот. А Горопевшик выпустил центральным защитником, предполагая, что и стандартные положения, которые очень важны в этих матчах. Что Гродно, я говорю, очень насыщенно играл. Поэтому... Вот. То есть рассчитывал на его верховые, именно на верховую борьбу, чтобы выровнять шансы. Ну, ну, в конечном итоге с Сергей. Сергей. Азаркевич, Азаркевич Пресбол, Сергей Витальевич, с победой. По вопроса по кадрам. Во-первых, насколько было сложнее сегодня строить игру, учитывая дисквалификацию Данила и пропуск его? Не, ну были варианты у нас, рассматривали варианты с Ложкиным. Конечно, ждем скорейшего сравнения Вергейчика, потому что в таких матчах именно его ростовые данные, его опыт нам бы пригодился. Бы. Вот. Потому что мяч там мы в штрафной доставляем, вот, а вот там навязать борьбу, где-то опередить защитника, у нас немножко не хватает игроков такого плана. Просто Кирилл очень долго был травмирован, и сейчас только выходит на свои. Как бы. Конечно, можно выйти на лучший кондиционер только через игры, но здесь как бы сейчас результат стоит во главу угла. Ну, доволен, что Миша поправился у нас, Козлов. То есть у нас уже появилось больше вариаций в центре поля. Что еще? А замену Данила, если вы видите, мы Ваню Бахара опустили немножко вниз. А Шикавка, я считаю, что особенно второй тайм, мне его очень понравился в его исполнении. Он хорошо вел борьбу, выиграл единоборство бежал. То есть я считаю, что второй тайм он сыграл... Я думаю, что он может еще лучше играть, но второй там меня обнадеживает, и такого Женя я бы хотел видеть. Еще <связывается> второй матч не попадает заявка Ким в прошлом туре Он, он за зубы получил травму, да, он, немножко повреждение задней, части, ну, задней поверхности бедра, поэтому там ничего серьезного, но только по этой причине. Будут ли еще вопросы? Пожалуйста, Владимир. Добрый вечер, Владимир Клюн, Комсомольский правда, Белоруссия. Да. испытывали давление учитывая предыдущие результаты, может, он, давление извне или внутреннее? Давление, ну, этот, как кроме, кроме, у нас кроме у всех, атмосферного. Да. Вот. Я давление. Я знаю, что. Я думаю, и вы тоже знаете, что у нас команда. Если вы возьмете по игрокам. С того года сегодня на поле у нас играл Плотников, у нас играл Швецов. И кто у нас еще играл? И Эдгар Эльхнович. Три человека. Три человека. Это мы стать, берем даже я. С 11 человек это у нас получается 75%. 75% новая команда. Полностью новая. Здесь много ребят молодых, которые еще будут прибавлять, добавлять. Понятно, что мы испытываем проблемы, например, в атаке. Но любая атака, надо время, чтобы ее выстроить, чтобы все это пошло. Вторая проблема – это поля. Которые тоже, чтобы играть в хороший футбол, быстрый футбол они тоже требуют. Ну и по самодаче у меня к ребятам вопросов нет. Если вы заметили, вторые таймы все прибавляем. Мы две игры играем в меньшинстве, и мы играем в меньшинстве, давим соперника. Я не скажу, что нам создают много моментов на, у наших ворот. И большинство мечей мы пропустили со стандартов. Это именно э, концентрация, это именно где-то несыгранность, это опыт. Это то, что приходит через игры. И если мы... Я обещал э, нашим уважаемым людям, что я их не буду больше в прессе упоминать. Если бы меньше бы ошибок было бы в нашу сторону, то у нас было бы значительно больше очков. Вот все, что я могу сказать. А ни одна команда, со, собрать команду буквально за месяц, и чтобы она сейчас всех громила, всех это, ребят. Ну, давайте будем реалисты. Мы же не собрали здесь лучших, кто был в Беларуси, правильно? Лучшие остались в других клубах, потому что там условия лучше. Ну, если реально так разговаривать. Но я верю своим ребятам. Я знаю, что они будут бороться, они будут биться, они будут играть в футбол. Если вы видите, мы играем в футбол. Да, что-то не получается, но мы стараемся играть в футбол, стараемся играть внизу. Если вы статистику поднимали, наверное, скорость игры, мы, мы, К третьему туру мы однозначно шли на первом месте по скорости игры. По количеству передач много, хотя я не сторонник большого количества передач. Но ребята ищут, ищут свободные зоны, ищут пространство. Поэтому... Нужно уметь ждать, терпеть и верить. В плане позиционной атаки, насколько довольны, чтобы вскрывать такую шлонированную оборону? Вы знаете, мы... Да, приходится только вскрывать фланги. Конечно, я хотел бы более качественно, чтобы мы играли на флангах. То есть, более быстро то есть более быстрые игроки, более, может быть, с дриблингом. То есть, умеющие один в один обыграть, обострить, классно прострелить. То, что, например, все вы видели, как... Стасевич это делает изумительно, когда он уходит в середину и, и делает прострелы в штрафную, как, куда бегают люди. Конечно, но мы исходим из того, что имеем. Ребята стараются, у меня нет претензий к Лёше Риус, у меня нет претензий к нашим левым э, игрокам, этим латералям. Вот. Э, они, они стараются, все, конечно, чтобы наша игра стала лучше, и они должны еще более качественно играть. Вот. Ну и, конечно, это должен быть наконечник, хорошо умеющий играть головой, который... Многим мне раньше вину Филиппа Иванова, правильно? Ну. Но никто же не замечал, сколько очков принес Филипп Иванов за счет своих ростовых данных, за счет того, что он мог подыграть, сбросить за спину именно. Плюс метр девяносто пять, как ни крути, когда штрафной, это тоже человек. Поэтому... Готовишь чемпионату, ты всегда хочешь иметь такого нападающего, который умеет хорошо играть головой и умеет замыкать вот эти прострелы. Всех, кого нам предлагали, они были, были не сильнее тех игроков, на которых я имею сейчас. Поэтому смысл брать я тоже не вижу, поэтому исходим из того, что у нас есть. Ну и, конечно, опять же, повторюсь, ждем выздоровления Кирилла вергечка чтобы он набрал кондиции, набрал свою лучший Вопросов больше нет. Большое спасибо. Все, спасибо, до свидания.